Что такое распевки для голоса и для чего они нужны? Наверняка вы видели на YouTube или где-то в интернете, что для того, чтобы научиться петь, нужно петь распевки. Но бывает так, что человек поет изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год распевки, но песни в его исполнении так и не начинают звучать красиво и хорошо, ну хотя бы так, чтобы самому исполнителю это понравилось. В этом видео я расскажу, почему так происходит, для чего. Для чего нужны распевки и как правильно с ними работать. Итак, у нас есть два типа распевок: диапазонные и не диапазонные. Диапазонные распевки такие классические, они пришли к нам из академического вокала, когда вы с ваших низких ноток по определенной несложной мелодии поднимаетесь на самые верхние нотки и затем спускаетесь обратно. Не диапазонные распевки – это распевки, в которых есть определенная мелодия, она не повышается и не понижается вы из раза в раз ее пропеваете у меня в курсах есть как первый тип распевок так и второй допустим в курсе новичок где мы работаем со слухом конечно же все распевки диапазонные они выстроены в четкую программу для того чтобы вы постепенно развивали свой музыкальный слух а вот в курсе фундамент вокалиста уже есть два типа распевок потому что допустим для отработки базового принципа натяжения или Работа, нам вполне подойдут и не диапазонные распевки, чтобы не менять вокальную позицию. И отсюда вытекает следующее, что вы должны понимать, зачем и для чего вы поете каждую конкретную распевку. Если вы приходите на урок к педагогу, вы должны спросить, зачем мы поем эту распевку, какую функцию она для нас сейчас выполняет. Вы можете петь распевку для разогрева вашего вокального аппарата по всему диапазону, когда у вас этот диапазон уже настроен и проработан. Ваш диапазон может состоять из вокального носа, далее микст и фальцет. То есть, если вы поете распевку для разогрева и проработки всего диапазона, то вы должны понимать, как правильно петь вокальным носом, микстом и фальцетом. То есть у вас уже должна быть правильная техника данных вокальных приемов. И вы просто пришли на занятие или взяли сами распевку и прошлись, ага, поняли, что все в порядке, все нормально, ничего нигде не слетает. Мой голос сегодня везде хорошо звучит по всему диапазону. Но если у вас нет правильной техники данных вокальных приемов, то это бесполезное занятие пытаться вот так разогревать свой голос. В данном случае голос надо разогревать совершенно другими упражнениями, а такая распевка может лишь вам навредить. С помощью распевок вы можете отрабатывать базовые принципы вокала на диапазонных и недиапазонных распевках. И такие упражнения я даю в курсе фундамент вокалиста. Следующее, что вы можете отрабатывать на распевке, так это конкретные вокальные приемы. То есть вы поете распевку и ставите себе задачу. Ага, пою вокальным носом или пою белтингом. То есть вы четко понимаете, зачем, для чего вы поете и что конкретно вы прорабатываете в этой распевке. Или вы прорабатываете переход из вокального носа в микст. И там есть свои нюансы. И вы четко понимаете, что вы сейчас не базовые принципы вокала отрабатываете, что вы не разогреваете свой голос по всему диапазону, а вы работаете конкретно вот над этим переходом. И только в таком случае имеет смысл заниматься с распевками и их петь. Если вы возьмете из интернета 10 распевок и просто будете бездумно их петь каждый день за 3 месяца подряд, поверьте мне, вы начнете звучать чуть лучше, но... Это будет 10% от того результата, который бы вы могли получать, делая это осознанно и понимая, что конкретно вы отрабатываете в этой распевке. Надеюсь, я вас убедила в том, что нужно понимать, свой вокальный аппарат, понимать, какие упражнения и зачем вы делаете. Я в своих курсах всегда говорю, зачем нам это упражнение, как оно нам поможет, что оно развивает, и самое главное, как оно поможет вам научиться петь ваши любимые песни, ведь это наша основная задача, научиться петь наши любимые песни. В следующем видео вы получите распевку, на которой сможете проработать как раз-таки улыбку, ее удержание и вокальный нос.